Всем привет! Меня зовут Макс Прайм. Давайте расскажу про моноинвестиции. Ведь уже прошло три дня. Первый же день я купил акцию. Сейчас только напомню, как она называется. Пока мне лайк, ставьте, подписывайтесь. Сейчас даже покажу, как я вхожу. Вот, видно. Думаю, вам всем видно. Поэтому заходим, пинку вводим. Так, сейчас выросла. Я так и знал. На моем счету пропиский счет. Блин, я хотел сейчас на украинском, блин, записать. Придется мне, наверное, перезаписывать. Ладно. Пропиский счет. У меня сейчас вот столько. -то. Давайте сейчас немножко расскажу, что это значит. И сколько мы сможем на этом заработать. Сейчас у нас по статистике. Вот такая статистика за один год. Именно она упала. Точнее, немножко выросла или упала? Ну-ка. Один месяц она выросла. Я в плюсе. Я в плюсе. Но знаете что? Комиссия огромная. Комиссия огромная. Поэтому за месяц... Смотрите на эту статистику. Я купил, когда она упала. Блин, жаль, что нельзя посмотреть. Ну ладно, посмотрите. Она сейчас упала. И немножко такой вверх. А это значит, что он скоро вырастет. Поэтому готовьтесь к деньгам, карманам. Берите, покупайте. Я вроде бы название вам показал. Назву сейчас. Лимен Тест Холдинс. Это компания, акция. Сейчас она выросла. Я ее, конечно, сейчас не буду продавать. Можно сейчас купить новую акцию. Давайте так. Так, там что у нас? Комиссия, 1 доллар. Уступлены для покупки активов. Актив... Так, ладно, давайте посмотрим всю статистику, она упадает. Так, ладно, да. Лимен, э, компания, акция по названию лимен. А лимен. Кратце написано Лимен, специально, чтобы было легче. Так, она сейчас упала, ладно. Откроется на завтра в 16.30. не успели сегодня. Так, давай выберем... Фонды. Мне интересно, это что. Gold shares. Она выросла. Смотрите, она стоит, в общем, кратко, это gold. GLD. 177 Она выросла. То есть, если бы я купил бы акции за 177 долларов, я бы вырос. Сейчас, наверное, будут некоторые зарабатывать хорошие там, копейки. Это лучше, наверное, чем на депозите, который сейчас делал, снимал ролики. А тут просто нам открыли акцию в Монобанке. Поэтому сразу же можно и приступить к инвестициям. Давайте немножко про фонды обойдемся. Какие я фонды не знаю. Вот, я именно этот узнаем. Так, блин, 68 долларов, она сейчас выросла. Вот когда упадет, я и куплю. Сейчас она растет, растет. Акция называется XLE. Кратце. Про такую компанию я не знаю. И стоит ли туда идти, не стоит, я тоже не знаю. Но фонды есть фонды. Есть фонд, она может сильно упасть или сильно вырасти. А акция, она по-своему. Компания эта акция, она решает сама. То есть я доверил деньги этой компании, которую я назвал в начале ролика. Так, странные компании, где-то падают, растут. Ладно, смотрим, значит, эм, наверное, дешевые. Нет? Итак, точнее, моя акция самая дешевая. Есть другие акции, некоторые попадали. То есть, можно их закупить. Самые дорогие. 5000 долларов в некоторую акцию палил Было бы 5000 долларов, я бы купил и немножко заработал. Или же mm -hmm. это такое себе. Ладно, мне интересно. Сейчас на счету у меня почти 11 долларов. Я вложил тоже 1 долларов. То есть я немножко отобил, остается 8 копеек. Там просто комиссия. Даже 8% пишет мне. Как будто сейчас я в минусе. Окей, давайте так узнаем. Стоит ли мне сейчас эм, инвестировать еще? И стоит ли вам это делать? Тоже полезно, в принципе. Монобанк мест Тактика логична. Берете акцию. Именно сам дешево, как я, в принципе, повторяйте за мной. Сейчас она вроде бы упала. В принципе, я рекомендую. Это как долгосрочный период. Если до сих пор не верите, посмотрите, за пять лет она упала. Хотите? Покупайте, хотите не покупайте, я ее купил, все. Фонды, я вам порекомендую, ГЛД, сейчас она выросла, стабильную, так, она тоже выросла, фонд, по названию XLE, она растет сейчас. В общем, фонды покупайте, и акции покупайте, все покупайте. Так, еще одна стабильно растет, СПЮ, она реально стабильно растет, за 5 лет, за 3 месяца тоже такая так, стабильно падает, растет, падает, растет. То есть заработка копейки или по стабильности через 5 лет продаем. Это как сбережение, чем акция. Там всякое такое. А где же лучше? Напиши в комментариях. Если ты знаешь. Так, ладно, акции давайте посмотрим. но пока я не купил акции ни одной, поэтому... Амазон ну, посмотрим, помню еще Теслу, где человек купил, Амазон сейчас упал, сейчас растет, вот если бы я купил бы сегодня, на... то копейки где-то заработал бы один процент больше, 57 долларов, если купил за 3000, 57 долларов, 50 долларов за там то... так, 7 комиссий хайбут долларов, 50 долларов, если вы 3000 долларов уложите, и вы каждый день можете зарабатывать по 50 долларов, если будет такая статистика. Сейчас война, поэтому она такая будет. Поэтому берем, наверное, деньги и вкладываемся. И я тоже должен быть в курсе, надо подумать. За 5 лет просто Amazon упала прямо прям сейчас. Я не успел ее купить, она выросла, просил уже. Как-то уже поздновато, да? 6 месяцев, 3 месяца... Вот, один месяц. А, то есть не тот период. Ладно. ТС ладья посмотрим. Она тоже такая классная. ТС. Так, я не пойму. Давай посмотрим все. Угу. Растет сейчас. Ну, она падает. То есть сейчас, наверное. Я... Он ну, точно сейчас шел в минус. Вот, значит, меня смотрим, потому что вы получаете больше. Сейчас, блин, сейчас Телеграм зайти, сейчас можно посмотреть, что он делать. Кстати, у нас тоже есть Телеграм. Напомните в комментариях. Я обещаю, что уже буду скидывать и Facebook, и Инстаграм, и Телеграм. Ну, и там лично сообщение пишите. Трисанционные сети, где вас не забанят. Инстаграм, доступ есть для всех, Телеграм прям конкретно, там будут пост посты наверное, по данной теме, в принципе легко делать Вау! Пост новый, 650 гривен, надбыток и пенсии Еще одна категория украинцев получает дополнительный на 1 марта Но это новости такой себе В общем я рассказал, что покупаем, что не покупаем Непонятно, пересматриваем и смотрим наверное, мой новый ролик, который я выложу Нужно только узнать как концентрироваться в своем именно здесь и слушать именно. То есть, темы. это нужно в следующем ролике, потому что сейчас не тема об этом, сейчас тема инвестиций. Поэтому, всем удачи и пока. Так, давай-ка, поключу.